Зря полюбилась многим садоводам, она проста в уходе, нетребовательна к почве и поливу. Но есть нечто, что обязательно в формировании красивого пышного куста пеларгония и долговременного его цветения. Это обрезка и прищипывание. Если своевременно не выполнить данные операции с сгирания, то очень быстро цветок потеряет форму. Вытянутся голые побеги, а количество соцветий сойдет на нет. Когда и как же обрезать крону цветка правильно? Это все зависит от разновидностей герани, а их много. Это комнатное или садовое растение с полегающими или вьющимися стеблями. Высокое или низкорослое, кустовое или ампельное. Для каждого цветка необходимо подобрать свой способ обрезки сопоставив его с желаемыми формами, которые вы бы хотели придать филаргонии. Для всех видов герания важно придерживаться главного требования. Обрезка и контроль над формой куста должна производиться регулярно. Невозможно один раз провести обрезку и получить задуманную конструкцию куста. Заняться формированием красивого вида герания надо постоянно. Начиная сразу после ее посадки. Не нужно год или два ждать, когда стебли вырастут большей длины и оголятся, сохранив лишь несколько листочков на самой вершине. Обрезка приводит к активации роста, боковых побегах и стимулирует зачатие новых соцветий. Сама герань без вмешательства человека не выбрасывает дополнительные боковые стебли. Но спящие боковые почки роста располагаются в каждом узле растения. Их рост следует спровоцировать. После обрезки растения начинает расти компактно, без выскакивающих голых и некрасивых веток. Кроме боковых побегов активизируются цветочные почки. Растет такая герань дольше и пышнее в своих неухоженных собратьев. После завершения цветения куст дает качественный посадочный материал, что позволяет размножить понравившийся сорт пеларгонии. Пеларгония умное растение. Она сама подскажет, когда следует приступать к обрезке. Герань обрезают после того, как на кусте прекращается цветение или завяли последние соцветия. Если растения высаживают на лето в открытый грунт или остается на грядке круглый год, то удаляют половину стебля. Если цветы лето провели на открытом воздухе, как мои гераньки, перед обрезкой растюшки следует дней 10 подержать в комнате, чтобы они привыкли к новым условиям обитания. Удаление лишней кроны улучшает воздухообмен. Нижние листья открываются к солнечному свету. Это снижает риск появления грибковых заболеваний. Определить нужна ли обрезка конкретному растению можно по его внешнему виду. Если кустик компактный, веточки аккуратные, то обрезку можно отложить и до весны. К примеру, зональные герани часто возрастают до неприличия, выставляя на показ непокрытые листьями стволы. Тогда, конечно, обрезка обязательная. Ампельная пеларгония красива при длинных побегах на украшенных листвой и цветами. Если вид растения вполне презентабельный, то куст можно не трогать и до весны. Герань радует глаз красивыми цветами и своеобразным ароматом. Создать ухоженный куст герани под тело каждому цветоводу. Для этого достаточно вовремя провести обрезку растения и обеспечить ему надлежащий уход. цветущий герань нуждается в подкормке калием. Во время цветения я пользуюсь монофосфатом калия. На этом все секреты создания шарообразной кроны или пушистого косика герани заканчивают. Приятного вам зрелища для глаз. Если ум устал и силы вдруг покинули тебя, Прикоснись к герани, милый, попроси ее любя. Ты герань, моя герань, утешительницей стань. Я сама тебя создала, день и ночь тебя любила. Дай энергии и силы, мой цветочек, сердцу милый. Мир вашему дому, друзья мои.